Всем привет! Решил сделать обзор по проекту Wildcash, который набирает популярность в связи с листингом токена Hook на бирже Binance. Это монета от создателей приложения Wildcash Hooked Technology. В данном приложении мы с вами маним монету Gold, потом обмениваем на токен UHGT, ну а дальше свапаем на бусты, и выводим прибыль. Не знаю на фоне каких новостей, но сегодня цена UHGT выросла на 3000%. Добываемая монета 800 тысяч. Это минималка на вывод. Стоили сегодня 17,5 долларов. Сейчас она просела и стоит 8,5. Для всех, кто хочет присоединиться, пост у меня в телеграм-канале. Ссылка на него будет в описании под видео. С мобильного устройства переходим по ссылке, скачиваем и устанавливаем приложение. Заходим в само приложение авторизуемся через аккаунт Google. Дальше переходим в раздел майнинг и нажимаем кнопку Tab. Начинается добыча 10 тысяч монет. Они добываются буквально за час-два. Следующий старт добычи на следующий день, то есть через сутки. Можно увеличивать добычу с 10 тысяч на 16, потом с 16 до 33. Я уже прокачал количество забываемых монет в сутки. Для этого переходим в этот раздел. Открывается, тут выбираем тележку и постепенно прокачиваем. После этого можно увеличить скорость добычи. Я первый прокачал с 1С до 2С. Добытые голды можно инвестировать в стейкинг. Для этого переходим в раздел Wallet. И здесь вводим сумму. Подтверждаем кнопкой Stake no. Если вы вдруг передумали или решили вывести токены, можно отменить стейк и нажать вот эту кнопку. Добытая и вложенная возвращается вам на баланс сразу. Ну и теперь коротко. После регистрации добываем монеты. Постепенно прокачиваем количество добываемых токенов. Вот в этом разделе, где тележка. И уже потом начинаем прокачивать кирку. Вот этот раздел пока что закрыт. Вдруг сделают 100 тысяч монет. И вам тогда не будет хватать скорости майнинга. За 24 часа. У вас не получится все 100 тысяч добыть. Для этого прокачивается вот эта вот скорость. Ну и все. Инвестируем в стейк. И ждем хороших новостей и большого курса. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.